Ису, просыпайся. М -м -м. Ису. Ису, мать твою, просыпайся. Господи, зачем же так орать? Я все прекрасно слышал. Доброе утро. Доброе, Ису. Присаживайся, завтрак будет скоро готов. А где папа? Папа уехал в командировку по работе. Глаза моргнуть не успеешь, как он приедет. А, хорошо. После завтрака. Ну ладно, а у меня в школу. Привет. Привет. А где Эшли? Да я сам без понятия. Она сегодня не брала трубку, поэтому я пошел без нее. А, ну ладно. Ты, кстати, заметил, что она вчера себя после кафе как-то странно вела? Ты тоже? Я хотел сказать, но подумал, что муж мне просто кажется и... решил промолчать. А сегодня ее даже нету. Наверное, шаурма была не очень. Ой, да ладно тебе. Наверное, просто затошнила или просто с родителями конфликт случился. А может, просто заболела и не стала отвечать на твой звонок? Да, все возможно. Ладно, давай готовиться, а то сейчас будет контрольная. Ага. После двух уроков. Я хочу кушать. Мы кушаем после пятого урока, поэтому терпи. Стоп, это Эшли? Где? А, наверное, показалось. Если кажется, креститься надо. Да иди ты. Взад? Взвращенец. Ну, прости. После школы. Может, правда, сходим до Эшли? Может, что-то случилось? Ну, давай сходим. Около дома Эшли. Как далеко, я аж охренел. А, да, я тоже. Так ты же не ходил. Я ходил. Я даже взлететь нормально не могу. Я летать не умею. С такими крыльями я свое, свое тело не могу поднять. А, ясно. Стучись давай. Спустя пять минут. Может она в душе? Спустя еще 10 минут. Но как-то она реально долго в душе. Ну, может еще выйдет. Через 15 минут. Все, я устал, пойдем домой. Ладно. Эм, Исо. Да? Ты сегодня вечером свободен? Конечно, а что? Э, не против со мной сходить... Э, ну, там, в кафе? А, да, конечно. Я не против. Хорошо, тогда сегодня в семь. Ага, в семь. Что же, мать твою, одеть? Я вообще ничего не знаю. Через три минуты. Ну, пускай так. Около кафе. Привет. привет. Мило выглядишь. И ты. В 12 часов ночи. Ису, ну прости, что я так много выпил. Я просто не умею себя сдерживать. А пошли ко мне. Нет. Ну вот Ису, ты какашка. Угу. Иса, я тебя так Наконец-то. Дома у Киси. Киси, ну ты тяжелый. М -м -м. Сегодня шиперский день. Сейчас должен позвонить Кейси. А теперь трубку. Нахрен не берем. Потому что в шиперский день я могу зашиперить Ису и Кейси. Хм, А это идея. В школе. Надеюсь я не странно выгляжу. Потому что девчонка выглядывающая из туалета это очень странно. О, вот они. Я хочу кушать. Мы кушаем после пятого урока, поэтому терпи. Это что Эшли? Блин, надо прятаться. Ай яй яй а, Не ушиблась? Да вроде нет. Давай помогу встать. Да спаси. Это же ты. Ты же с теми пацанами все время шляешься. Чего ты ко мне такая добрая? Ай -я... Ну они меня заставляют с ними шляться. Они говорят, что если я буду с ними ходить, то не будут меня избивать. Не слушай их. Они не имеют права над тобой издеваться. Ты же ничего им такого не сделала. Как ты с ними можешь вообще общаться? Давай я закончу все свои дела и мы еще встретимся. А, да, конечно. Я поговорю с тебе мальчиками. Ладно. После школы. В магазине цветов. Да, можно те, которые побольше розы, и те, которые беленькие с красненьким. Сегодня вечером кое-кого будет развлекуха дома. Завтра приду на учебу и обкидаю их и лепестками роз. Твою мать, это кто? Блин, не сейчас. Надо просто не открывать им дверь, и может скоро уйдут. Через 20 минут. Так, ну вроде ушли.